Всем привет! Меня зовут Смирнова Анна, я офтальмолог. И сегодня я бы хотела поговорить про такую интересную тему, как альтернативная медицина, или ее еще называют традиционной медицины, или нетрадиционной, кто как. Мы все знаем, что у нас есть официальная медицина, которая признана Минздравом, ВОЗом и которая строго регламентирует, какие препараты, когда мы применяем, при каких заболеваниях, как диагностируют эти заболевания, критерии, и, соответственно, прописывает все, как должен вести себя доктор. И есть медицина, которая нетрадиционная, скажем так, и здесь начинается очень интересная история. Вообще, изначально наша классическая медицина, с которой мы сейчас работаем, она появилась-то не так давно, на самом деле, и выросла она, по большому счету, из народной медицины. Соответственно, рецепты, которые применялись в народной медицине, до сих пор бывают актуальны у некоторых людей. Работая в районной поликлинике, я часто сталкивалась с тем, что родители говорили, мы не хотим капать антибиотики ребенку при конъюнктивите, это же ужасная химия, давайте мы ромашки попомываем. Ну хорошо, вот, мнение такое действительно есть. А почему, в общем-то, я решила поднять этот вопрос? Во-первых, я хочу оговориться сразу. Есть несколько направлений в такой нетрадиционной медицине, которые, я считаю, надо сразу отнести к не то, что неблагонадежным, но не работающим вообще. Первое – это гомеопатия. Гомеопатия – это, на мой взгляд, просто нерабочий инструмент. Когда-то давно, много веков назад, было мнение, что если... У тебя какое-то вещество контактировало с водой или с другим веществом, оно принимало свойства этого вещества. Вот, но. Последние исследования показывают, что во многих, в большинстве даже гомеопатических препаратов действующего вещества просто не существует, его просто там нет. Там настолько большое разведение получается этого действующего вещества, любого, что его эффекта просто не будет. По большому счету это просто сахарные шарики какие-то или вода дистиллированная или еще что-то. Вот. Поэтому гомеопатию мы рассматривать не будем сразу, это я считаю уже наукой просто. Второй момент, который есть, это различные заговоры. Сейчас этого очень мало, но кое-где еще остается, что а вот на меня там кто-то руки наложил, какой-то экстрасенс мне что-то там пошептал, сказал выйти там на балкон в 3 часа ночи в полнолуние, там сказать какие-нибудь слова, и у меня все прошло. А это работает эффект самовнушения. То есть тут будет такая же результативность, как если вы сходите к хорошему психотерапевту, пожалуйтесь ему, поговорите с ним, будет примерно тот же результат. Лечебного эффекта здесь нет никакого и быть не может, потому что нет действующего вещества, которое должно было работать на какой-то процесс воспалительный, инфекционный или еще какой-то. И ладно, когда это какие-то действительно просто психологические проблемы, как, например, нервный зуд, когда просто человек на фоне какой-то стрессовой ситуации, начинает чесаться, тереть глаза, и ему становится просто плохо. Да, действительно, здесь помогает психотерапия, и вот такие разговоры с какими-нибудь условными экстрасенсами могут снять просто вот это вот напряжение. Но если у нас реальная проблема, если у нас реально какое-то тяжелое заболевание, неврологическое или, не дай бог, онкологическое, то мы просто теряем время. Это просто снятие какое-то эмоциональное напряжение без настоящего лечения. И это тоже получается у нас уже наука. Поэтому вот эти два момента я бы хотела сразу обговорить. Ну а третий, это самый интересный подраздел ⁇ это траволечение и народные рецепты. С учетом того, что наша классическая медицина выросла из народных рецептов, мне было интересно посмотреть, а что же вообще рекомендуют, вот какие рецепты существуют. Я нашла ну, таких два самых распространенных рецепта. Ну, Первое ⁇ это, естественно, при воспалении промывание глаз всякими отварами. Отваром календулы, отваром ромашки, иногда крапивы. Ничего не могу сказать плохого. Действительно, и ромашка, и алоэ в составе содержат противовоспалительные антибактериальные вещества. Почему я не очень люблю эти препараты именно вот в качестве активного лечения и основного лечения? Во-первых, потому что мы не можем правильно дозировать те, тот состав, который там находится. Мы не знаем, сколько конкретно в соотношении миллиграмм действующего активного вещества, тех же флавоноидов, витамины К, например в крапиве или противовоспалительных компонентов ромашки. Мы не сможем это дозировать. Также мы не сможем предугадать, есть у человека аллергия на эти растительные препараты или нет. И будет у него аллергия на сам препарат или на какие-то еще компоненты этого, этой травки. А может у него просто будет реакция на, что называется, пыль, оставшуюся от сухой травы. Поэтому такие можно использовать в качестве дополнительного средства, как обработка, как гигиена какая-то. Но в качестве основного лечения я бы их все-таки не рассматривала особенно я бы не рассматривала такие рецепты, как рецепты на основе меда, что тоже регулярно встречается, например, при глаукоме я находила рецепты, которые показывали, что давайте мед смешаем с соком алоэ и будем капать это в глаза три раза в день, глаукома пройдет. Во-первых, нет, не пройдет. Во-вторых, мы можем получить аллергическую реакцию на мед. Как это вообще работает? Почему это кому-то помогает? Почему мед помогает при глаукоме? казалось бы, хотя там нет никакого действия на именно основной механизм глукома, то есть на продукцию внутриглазной жидкости. Дело в том, что в меде содержится большое количество сахара. А по последним исследованиям, например, 20% раствор глюкозы при отеке роговицы помогает этот отек снять. А здесь важно учитывать, что что мед – это не глюкоза. И что в меде содержится куча всяких сахаров, сахаров разных и разных активных компонентов. И мы не можем знать, что из этого будет работать, как будет работать и в какую сторону нам повернет. Да, действительно, однократное и краткосрочное закапывание. Сильного раствора глюкоз 20% в конъюнктивальную полость способна снять отек роговицы. Это известно в медицине, это используется, это используется после операции для лечения постоперационных отеков, например, при факоэмульсификации катаракты. Но это чистая глюкоза, она не содержит никаких примесей, поэтому ее безопасно использовать, в отличие от меда, который неизвестно, что еще будет содержать в составе. Это первый момент. Второй момент, хорошо, мы добавляем в мёд сок ну, Да, это активный противовоспалительный компонент, но он тоже не влияет у нас на механизм развития глаукомы. Соответственно, мы получаем с одной стороны смесь, которая очень активна, а с другой стороны, которая не работает по нашему основному назначению. Плюс может вызвать кучу побочных эффектов. Соответственно, вопрос, а зачем мы это делаем? Зачем мы капаем, когда такую смесь ядреную, когда у нас есть нормальный действующий препарат, который прошел все клинические исследования, который показал свою эффективность, причем доказанную эффективность, которую удобно дозировать, который можно спокойно применять, про который мы знаем, какие побочные эффекты у нас будут, куда писать в этом случае, как их снимать. Поэтому традиционная медицина, именно в плане вот лечения травками, она, конечно, где-то как-то и работает. Но по сравнению с классической медициной, современной, она очень сильно проигрывает. И применяя вот эти вот народные препараты, мы, во-первых, можем получить еще больше осложнений себе, а во-вторых, затянуть нормальное лечение и получить более тяжелые варианты течения заболеваний, даже при каких-то простых таких ситуациях, как конъюнктивит. Потому что если не лечить бактериальный конъюнктивит или лечить его только отваром ромашки, он может перейти в хроническое течение. И человеку придется уже потом лечиться постоянно, длительно, долго капать антибактериальные капли. Хотя обычный острый конъюнктивит лечится за 5-7 дней. То есть это очень легкое, быстрое лечение. Если мы применяем народную медицину, мы можем просто получить длительное торпидное течение, которое потом вызывает осложнение до кучи. Плюс есть такие моменты, что далеко не все растительные препараты реально работают. Например, еще в XIV веке такое, такое растение, как очанка лекарственная, очень активно применялось вообще от всех видов лечения, заболеваний глаз. Начиная там от канинктивитов, заканчивая какими-то катарактами, глаукомами. По последним исследованиям стало видно, что ничего из этого не работает. Очанка вообще никак не связана с глазами. Это просто ее визуальное сходство с цветка, с зрением, с глазами человека, скажем так. И вот тут тоже нам народные рецепты могут подложить какую-то свинью, потому что они могут просто быть нерабочими. И если мы их используем, опираясь на данные 14 века – ну, как бы мы получаем то, что получаем, то есть мы не получаем результата, вот, мы получаем длительное тяжелое лечение. Вот, в связи с этим, если вам советуют там, не знаю, натереться картошкой при каком-нибудь зуде или попромывать глаза ромашкой, я советую все-таки дойти до нормального офтальмолога, который практикует принципы клинически доказанной медицины, и лечиться все-таки проверенными надежными средствами, которые прописаны и в ВОЗ, и у нас в рекомендациях Минздрава. А еще лучше не болейте, будьте здоровы!